Миллион людей, что собрались здесь для великой цели Стал солдатом, не сдаюсь, теперь вновь не украснет в каждом пламя веры Наш голос заметен, любовью ответим Словом должна я поверить, ведь в этой тишине нет, нет сил, сил находиться Сердце вырывай, из груди моей, лишь тогда меня достигн Себя историю стирают Сплошь По воде пройдите Кто был в раб с винами.